Ну вот, э, наш цикл лекций мы с вами э, начинаем, естественно, с таких глубинных понятий, как Бог, Троица, Человек, и Человек как образ и подобие Божие. И вот сегодняшняя с нами, с вами лекция-встреча, она будет делиться э, в лекционном плане на две части. Вначале мы э, поговорим о Боге, а вторую часть мы говорим о человеке, как образе Божьем, и цель его жизни, и о Богу Богоподоблением. При этом это очень важные моменты, потому что если мы понимаем, кто такой Бог, если, тогда мы знаем значит, тот Того, Кто сотворил нас, и мы должны понимать, что от нас Он хочет. И если мы знаем, кто Он и что Он от нас хочет, это реально действует на нашу жизнь. Наши мысли поступки. Если мы этого не знаем и не понимаем, или неверно знаем и неверно понимаем, то это опять же будет негативно воздействовать и на наши мысли, и на наши ощущения, и на наши действия. Вот давайте, дорогие мы, с вами и остановимся на понимании Бога. Но что мы можем знать о Боге? Мы можем знать о Боге только то, что Он сам нам открыл о себе. Ну, и это есть священное Писание, священное предание, Откровение Божие. И то, что мы можем знать о Боге, исходя из своего личного опыта, из личного опыта Бога общения. Это тоже очень важный момент, очень важный материал, но Он всегда должен был сверяем с тем, что открывает нам Бог непосредственно сам о себе. Так вот, Бог открыл нам о себе что Он бестелесный, невидимый Дух. Вот что пишет об этом Иоанн, апостол Иоанн. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Иоанн, глава 4, стих 24. Что это значит? Это значит, что Бог не имеет ни тела и ничего того, из чего состоит наш видимый мир. Поэтому видеть мы Его – не можем. Согласно классическому определению Иоанна, святого Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры: Бог безначален, бесконечен, вечен, постоянен, не сотворен, не предложен, не изменяем, прост, несложен, бестелесен, не видим, не осязаем, не описуем. Беспределен, недоступен для ума, необъятен, непостижим, благ, праведен, творец всех вещей, всемогущ, вседержитель, всевидящий, промыслитель обо всем, владыка всего. Это учение разделяет все остальные свои отцы. Церкви от 4 века и до нашей во времени. Перечисли, конечно, очень много, и многих это может сразу затруднить, такое количество названий, непривычных слов, информации. Вот сейчас мы постараемся с вами это разобрать, и потом подумать, а как это конкретно нас, нас с вами может отразиться, и как это влияет на нас с вами, на нашу всю жизнь. Ну что значит безначальность Божия? Она означает, что он не имеет над собой ничего, никакого высшего начала или причины существования. Но сам является причиной всего. Он не нуждается ни в чем постороннем. Свободен от всякого внешнего принуждения и воздействия. То есть действительно, человеческому уму это тяжело представить. Мы с вами привыкли, что все имеет начало, все имеет конец. Но вот единственная причина всего существующего мира это Бог, это Дух, который творит весь мир из ничего, из себя. Вот это самое главное свойство Божие. Он всемогущ. Об этом мы с вами поговорим немножко позже. Но то есть Он является началом всего. До Него не было ничего абсолютно, был только Он один. Это очень важный момент, потому что существует различные рода ереси, которые вводят некий дуализм, говорят о существовании материи, из которой Бог творит все существующее, таким делом образом делают материю совечную Богу. Нет, это абсолютно неправда и неправильность. Начало всего сущего дает Бог, который сам.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 и создал материю, а время-то есть свойство материи. Он вне этого, он причина этого. Следующее Бог вечен. То есть существует, как вы с вами уже говорили, вне категории времени, или нет ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего. О вечности Божий, так говорит пророк Давид: прежде нежели родились горы. «И ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог». Псалом 89, стих 3. Священное Писание говорит, что Бог обладает постоянством, непреложностью и неизменяемостью. В том смысле, что у него, как пишет апостол Иаков, нет ни изменения, ни, тены, ни тени перемены. Он всегда верен самому себе». Так сказано в книге чисел, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы ему изменяться». В своем существе Бог действительно в своих свойствах всегда пребывает одним и тем же. Вот это очень важный для нас с вами момент. Мне говорят, «Бог на меня гневается». Значит, «Бог меня накажет», «Бог меня простил» – это все образные выражения человека, который переписывает Богу ну, какие-то свои антрологические качества, которые свойствуют человеку. Но Бог не изменяем. Не Бог гневается или не Бог радуется. Бог всегда есть любовь. Вот это его свойство, о котором мы дальше вгорем. Он всегда любит всю свою тварь и желает ей только добра, только совершенства, только преиспения, только счастья. А что же тогда изменяется, если не изменяется Бог? Человек изменяется. Или мы открываемся для Бога при своих добрых делах и поступках? Или мы закрываемся от Бога, совершая зло и открываясь для воздействия мира падших духов? И, и становясь прореками этой злой воли. Но сам же Бог всегда неизменен, Он всегда добро, свет и любовь. Бог прост и несложен, то есть не делится на части и не состоит ни из каких частей. Он един. Троичность лиц в Боге не есть разделение единой божественной природы на части. Естество Бога, божество, остается неделимым. Понятие о совершенстве Божие исключает возможность деления Бога на части, так как всякое частичное бытие есть несовершенным. Бестелесным. Бог называется потому, что не есть материальная субстанция, не имеет тела, но по природе своим является духовным. «Бог есть Дух», – говорит апостол Ан, «Господь есть Дух», – повторяет апостол Павел. «А где Дух Господень, там свобода». Второе послание Коринфянам, глава 3. «Бог свободен от всякой материальности. Он не есть где-то, не есть нигде, но есть везде». Когда Библия говорит о везде вездеприсутствии, вездесущей Бога, то это опять же попытка выразить субъективный опыт человека. Потому что где бы он ни был, он везде встречает Бога. Вот как пишет пророк Давид. «Куда пойду от Духа твоего?» «И от лица тыго куда убегу? Зайду на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, и приселюсь на край моря, и там рука твоя пойдет меня, и держит меня десница твоя». Псалом 138. А у пророка Иримии сам Бог говорит, «Не наполняй ли я небо и землю?» Но субъективно человек может ощущать Бога везде, а может не ощущать. Его нигде. Сам Бог при этом остается вообще вне категории где-то, вне категории места. Подумайте сами, все сотворено им, все находится в нем, потому что поэтому вне его нет ничего. Бог держит всю вселенную своей божественной энергией. Все держится им, а раз все держится им, находится в ним, в нем, разве может быть что-то вне его? Конечно же нет. Поэтому, когда мы говорим о везде присутствии Боге, мы говорим о том, что Он везде и всегда слышит нас с вами, и где бы мы к Нему ни обращались, Он э, везде слышит наши молитвы. Поэтому в начале богослужения, вот когда мы с вами перед лекцией молились, мы читали следующие царе, слова: Царю Небесный, утешителю души и же везде сый и вся исполняй. То есть всюду находящийся и все исполняющий. Даже и слова молитвы Отче, сущий на небесах, подтверждают вездесущность Бога. Ибо где бы ни находился человек, на лице земли, или в море, в воздухе, небеса окружают его присутствием Божьим, который обнимает его со всех сторон заботой и защитой. Так апостол Павел возгласил афинянам, что независимо того, замечаем ли мы нет, он недалеко от каждого из нас, ибо мы живем, им движемся и существуем. Деяние апостолов, глава 17. Бог не видим. Не осязаем, неописуем, описуем, не, постижим, не объятен, недоступен. Сколько бы мы с вами ни пытались исследовать Бога, сколько бы ни рассуждали о Его именах и свойствах, Он все равно остается неловимым для нашего ума, потому что превосходит всякую человеческую мысль. Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно писал известный философ Платон. Святитель Григорий Богослов в IV веке, полемизируя с мудрецом, говорит, «Изречь невозможно, а разуметь еще больше невозможно». Познать само существо Божие невозможно не только для людей, но и для самих ангелов. Об этом говорит святой апостол Павел. «Бог обитает в неприступном свете» которую никто из человеков не видел и видеть не может. Послание к Тимофею, глава 6. Бог есть тайна. Он никогда не может быть ползан до конца несовершенным человеческим разумом. Но ну, действительно, дорогие мои, если бы мы познать могли Бога, мы бы были больше Его. Мы, значит, могли бы вместить Его. Но поскольку мы созданы им, мы не можем действительно понять и познать того, кто является нашим Создателем. Можем понять в той степени, в которой Он нам откроет. Можем что-то узнать из Его откровений, от святых отцов. Но на самом деле, познание Бога происходит в момент Его вселения в нас. Вот Когда Дух Святой входит в человека, то вот этот Дух Святой открывает человеку, Дай на Боге. Поэтому Григорий Богослов все время писал: кто чисто молится, тот и Богослов. А что значит чисто молиться? Молитва это и есть прямое Богообщение. когда ты не просто прочитаешь слова молитвы, а когда ты душой, духом своим восходишь к Богу и имеешь непосредственное общение с Ним, дух с духом говорит. Это высшая степень молитвы. Но именно через вот таком состоянии человек открывается тайны Божия. Но мы об этом еще говорим, поговорим несколько позже. Бог не видим. Его не видел никто никогда. Бога нельзя увидеть. К Нему нельзя прикоснуться. Иногда говорят, что Бог находится на небе. Но слово здесь – это всего лишь образ Его сокрытости и недоступности. Никто из людей не может постичь Его, Охватите умом, зрением, восприятием. Бог – творец всего сущего. Творить здесь означает создавать из ничего, давать существование тому, что раньше не существовало. Или, как говорится в литургии 100 Иоанна Златоустого, приводить из небытия в бытие. Православное учение о творении говорит, что один Бог не тварен и существует вечно а все остальное было им сотворено. Однако Господь не творил все в отдельности, или сразу. Сначала им была сотворена первичная основа бытия, затем в течение времени, возможно, миллионов лет, эта основа бытия, творческой силой Божией в ней вложенной, производила все то многообразие, которое теперь наполняет Божий мир. Вот как сказано об этом в книге «Бытии». Да произрастит земля зелень, да произойдет вода присмыкающихся, душу живую, да произойдет земля душу живую, породу ее. Все Богом сотворенное – небеса, земля, растения, и сам человек – добро зело. То есть совершенно без изъяна, без примеси какого-то греха или недостатка. Были все совершено очень хорошо и предназначены жить божественным дыханием жизни приобщаясь к его нетварному бытию православном христианстве не существует дуализма что дух и небеса это добро а материя и земля зло это абсолютно неправда бог любит все свое творение вечной любовью и поэтому все что бог создал все хорошо и не может нести или иметь в себе какого то зла потому что бог не имеет в себе никакого зла Слом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинства их. Он собрал, будто груды морские воды, положил безды в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещут при Ним все живущего Вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось, сказано в Псалме 32 с тем пророком Давидом. Бог Отец сотворил мир своим божественным Словом. Он сказал и сделалось, и своим божественным Духом, который носился над водою. Уже здесь мы видим отражение образа Святой Троицы, потом совершенстве явлено в Новом Завете, когда Слово Божие стало плотью, и когда Святой Дух сошел на учеников крестов в день Пятидесятницы. О благости Божией, сам Иисус Христос сказал богатому юноше, «Никто же благ, как только один Бог» – Матфея, глава 19. Бог в наивысшей степени любит все свое творение. Он дает все, что нам нужно для жизни. Все, что мы видим на небе, на земле, Господь сотворил для блага и пользы людей. Бог пожелал сотворить мир по избытку своей благости. По мысли митрополита Антона Суровского, мы Богу не нужны, но мы Богу желанны. Вот обратите внимание на эту мысль. Многие имеют такое превратное мнение, что раз мы были созданы на земле, мы, значит, были зачем-то Богу нужны. Раз мы здесь есть, значит, вот он в нас нуждается. Это заблуждение. Бог создал человека для с участием в той радости и счастье, в каком находится сам. Это очень важный момент. Постарайтесь запомнить, дорогие мои, мы все созданы с вами для счастья, для радости, для участия в том благобытии, в котором находится сам Господь. Вот для чего создан человек. И не потому, что это было нужно Богу, а для того, что человек был ему желанен как соучастник, Разделение той радости, в которой находится Творец всего. О всеведении Божьем, что апостол Анна Богослов говорит, «Бог больше нашего сердца и знает все. Только один Бог знает все, что было, что есть и что будет. Для Бога нет различия между ночью и днем. Он во всякое время видит все и слышит, знает каждого из нас. И не только что мы говорим или делаем, но что думаем и желаем, для нее одинаково все открыто. И прошлое, и будущее. И мир живых, и мир умерших. Но ну, представьте себе, если у нас с вами наша жизнь развертывается постепенно, как бы кадр за кадром, если мы будем смотреть и подоблять образно это пленки, на которые зафиксированы отдельные моменты нашей жизни, то Бога это пленка, на которой записаны наши жизни. Видна сразу, от начала и до конца. То есть Бог знает, что есть с человеком, что было с человеком, что будет с человеком. И после смерти также человек находится в Боге, в ином, правда, нематериальном мире, но опять же в Нем самом это у некоторых людей вызывает удивление и недоумение вот у многих этот момент вызвал даже впадение в некую ересть кальвинизма или предопределение что многие говорят раз бог все знает значит то одних он предопределил значит, к наказанию и смерти а других как бы предопределил к счастью, и блаженству и что от человека ничего не зависит а у язычников это вылилось в виде э, веры в некий рог, в судьбу, в предопределение. Но если бы это было, то у человека не было бы никакой бы свободы. И ни в чем бы он как образ Божий и не проявлялся. А того, что Бог знает, как поступит человек и как сложится его дальнейшая судьба, это совершенно не влияет на самого человека и на его поступки. Ну, простой пример – Допустим, кого-нибудь из вас близко зная, я могу сказать, как он поступит в той или иной ситуации. Или вы сами, хорошо зная своего родственника, мужа, сына, можете сказать, что, находясь в такой-то ситуации, он сделает так-то и поступит так-то. Это будет каким-то образом влиять на его поступки? Никак. Никак. А то, что я знаю, как кто-то поступит. Так и Бог Знание Божие о нас с вами никак не влияет и не определяет наш выбор добра или зла. Вот этот выбор добра и зла, он дан каждому человеку. Каждый человек свободен, об этом мы будем позже говорить, и сам определяется, к чему он, куда он и зачем он. О всемогуществе Божьем псалмопевец сказал... Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Псалом 32, Бытие, глава 17. А Евангелист Лука говорит, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Для Бога нет ничего невозможного, нет ничего того, чтобы Он захотел и не сделалось. Он абсолютно всемогущий. Вот это очень важный для нас с вами момент. Потому что Бывает у человека тяжелые жизненные ситуации, какие-то кризисные ситуации. Казалось бы, ну, все против него, и невозможно избежать печальных последствий. Но когда человек начинает обращаться к Богу, от всей души взывать, он должен помнить, что Бог всемогущий. И действительно всемогущество его является в том, что, казалось бы, в безвыходных для человека ситуациях всегда находится выход, и всегда приходит благоприятный конец всем терзаниям человека, какие бы они ни были. Если он от всей души обращается к Богу и, как говорится, изменяет свое поведение, приносит покаяние. Вот перед нами икона Божией Матери Скоропослушница. И, дорогие мои, я думаю, совершенно не случайно вот этот чудотворный образ – а он список щедотворной иконы «Невская скоропослушница», которая находится в Александре-Невской лавре, и на сегодня принесли в наш храм и пожертвовали, и Божья Матерь сама здесь находится с вами. Вот перед этой иконой, при чистой Божьей Матери-скоропослушницы, происходит множество чудес. Почему ее называют «скоропослушница»? Что она слышит людей, который к ней обращается и помогает им. И тут же приходит помощь. И вот это именно любая помощь в любых ситуациях. Только одно, что по вере вашей и будет вам. И поэтому всех нас вот это знание о том, что Бог всемогущ, оно должно укреплять и понимать, что для человека нет безвыходных ситуаций и для Бога нет ничего невозможного. Что Бог – существо вседовольное, апостол Павел учит. «Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющим в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все» – Деяние, глава 17. Человек всегда в чем-нибудь нуждается, и потому часто бывает недовольным. Только один Бог имеет все в себе в самом и ни в чем не нуждается. Он дает всем и все». Также апостол Павел называет Бога всеблаженным, единым, сильным, царем царствующим, гостом господствующим. Бог всегда имеет в себе наивысшую радость, полное блаженство, наивысшее счастье, которым и желает поделиться со своим творением, особенно своими людьми. Духовности существа Божия не противоречат те места священного писания, в которых приписывается Богу телесные члены – ну, мы можем прочесть о том, например, что сердце у Бога есть руки, ноги. Это выражение надо понимать, конечно же, в переносном смысле слова. Очи и уши означают всеведение, руки означают могущество, всемогущество, сердце означает любовь и так далее. Точно так же вездесущий Божий не притеречит, когда говорят, что Бог находится в небесах или в храме. Бог присутствует везде. Но небо есть особое место присутствия Божия, где вечный в славе Бог является блаженным духом, ангелом, святым. А на земле в храмах тоже особое присутствие Его благодатное и таинственное, ощущаемое верующим, иногда даже в особых знамениях. Иисус Христос говорит, «Где твои? где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Вот здесь на этих словах, в общем-то, и построена Церковь Христова, где люди собираются во имя Бога, чтобы молиться Ему, чтобы благодарить Его, чтобы узнавать больше о Нем. Он среди них. И вот мы сейчас здесь собраны, во имя Божье. То, что хотим действительно узнать больше о Боге, чтобы жить по Его Святой воле. И Он здесь тоже среди нас с вами, невидимо, присутствует Своим Святым Духом. Но теперь мы давайте поговорим о единстве Бога и тайне Святой Троицы. Это очень важный и труднопонимаемый для многих богословский догмат. Но понимание того, что Бог един. Уже есть в Ветхом Завете. Цитирую вам стих из Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповеду тебе сегодня в сердце твоем, и в душе Твоей. Их внушай детям Твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогую и ложась и вставая. Эти слова из закона Моисеева цитируются Христом как первое и самое главное из всех западей. Возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем своим, всей душой Своей, всей силой своей, всем помышлением Своим. Недаром православный символ веры и начинается со слов «Верою во единого Бога». Это взято из речения апостола Пет... Павла. Нет иного Бога, кроме единого. Послание Коринфянам, глава 8, стих 4. После грехопадения, первого в мире греха, совершенного Адамом и Евой, и до пришествия на землю Христа, человек, даже почитая истинно единого Бога, в то же самое время не знал правды его троичности. Эта тайна, о которой до Рождества Христова смутно догадывались некоторые древние праведники, стала известна человеку только в евангельский век. К этому знанию человек подвигался постепенно. Вначале единый Господь Бог Израилев открыл людям тайну своего имени. «И сказал Моисею Богу, «Они скажут мне». Как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, «Я есим сущий, Ягве». И сказал, «Так скажи, сыновым Израилем, Господь Бог отцев ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова послал мне сказать вам, «Вот имя мое вовеки, и памятование мне из рода в род». Божье имя Ягве, иначе его переводят Иегова, означает Я есть, кто есть Я есть, или Я есть, что Я есть, или Я буду тем, чем Я буду, или просто Сущий, Сущий. Он есть единственный истинный Бог. А что значит Сущий, Существующий? То есть единственно существующий. Глубокий смысл. Мы знаем, что единственно существующий изначально это есть Бог, который сам из себя творит все окружающее. окружающее. Поэтому Он единственно, по-настоящему существующий. Все мы живем им и в Нем. Бог, который верен своим людям и открывает им свое божественное и святое Слово. Библия называет еще имена Аданаи. Что означает Господь. А имя Ягва никогда не произносил с людьми из-за страшного внушающего трепет святости. Ну и вообще мы точно и не знаем, как звучало это имя в Ветхом Завете. То, что это имя знал только первосвященник, который перед своей смертью тайным образом передавал ему другому пересвященнику, а когда уже сказать, стало записываться Библия, Ветхий Завет, тогда уже стали писать и это имя. Но это имя писалось без огласовки. Что значит? То есть писались только согласные, а где были гласы, там встались точки. И тайна передавалась какие должны были это быть гласные. Поэтому несведущий человек не мог прочесть имени Божие. Он не знал, какие там должны быть гласные. Да? Но вот э, в настоящее время э, сказать, вот был перевод, что это ягва. Но насколько это соответствует истине, мы не знаем. Но вполне возможно, что это было и так. Но там употребляются еще другие имена. В Ветхом Завете мы читаем «Господь сил», то есть «саваоф». Совалов это называется Господь воинств или Господь сил. Писание и опыт Ветхого и Нового Завета учат, что Ягва обладает абсолютной святостью. Он совершенно отличен и не похож ни на что существующее. И вот как раз святой Кадыш буквально означает совершенно отдаленный, иной. И действительно Бог не похож ни на что существующее, потому что Он создал все существующее. По православному библейскому учению есть утверждение, что Бог существует, и оно должно обязательно сопровождаться, что он настолько уникален, настолько совершенен, что существование не может быть сравнимо ни с чем другим. В этом смысле Бог превыше обыкновенного существования и превыше самого бытия. Единство Божие не есть отражение математического или философского понятия единицы, так же, как... И в его жизнь доброта, премудрость и все силы добродетели несет отражение даже той самой великой идеи, которая может возникнуть у человека. Как Бог один, но в трех лицах, это вот есть великая внутренняя тайна Божества, которую люди своим ограниченным умом не могут постигнуть, но которые они должны веровать по непреложному свидетельству Слова Божие. Божью никто не знает, кроме Духа Божьего». Хотя все три лица, три лица Святой Троицы или постаси суть равного божества достоинства, но между ними есть свое различие. Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица, Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца, а Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. В этом стоят личные свойства, принадлежащие каждому лицу Престой Троицы – во всех же трех ипостасях един триипостастный Бог. Ну, для лучшего понимания этого догмата, <coughs> придем некое сравнение. Вот когда ярко светит солнце, посмотрите на него. Мы видим огромный раскаленный диск. От этого диска исходят лучи, которые нам несут свет. От этих лучей одновременно исходит тепло, которое нас согревает. Можно ли говорить о солнце без света или без тепла? А можно ли говорить о существовании света или тепла без солнечного диска? Нет. Надовременно нельзя сказать, что свет – это солнечный диск. Или что тепло – это свет. Это разные разные виды энергии, но они происходят от одного источника. Вот так и Бог, Отец, можно сравнить его с солнечным диском – Бога, Слова Иисуса Христа со светом, а Дух Святой может с теплом, который исходит. Это то примерное сравнение, которое можно, мы можем дать о Святой Троице. Почему мы не можем понять глубже? Ну, потому что, чтобы понять Бога, надо иметь те чувства, те переживания, которые есть у Бога. Они человеку непонятны. Вот как пишет в другом месте апостол Павел, что я был восхищен до третьего неба и слышал незреченные, то есть непонимаемые для человека глаголы Божии, слова Божии. Что значит непонимаемые для человека? То, что мы можем понять только то, в чем мы имеем какой-то сходный опыт. Ну, например, как мы с вами можем объяснить слепому, как прекрасен цветок? как прекрасен цвет зелени, или как прекрасно голубое море, он ничего не видел. Или что такое красный цвет, или желтый цвет, или зеленый цвет, как? Ну, можем подойти к пианино, нажать на «до» и сказать, вот «до» – это черный цвет, а вот «ре» – это зеленый цвет, а вот «ми» – это голубой цвет. Ну, чтобы какие-то хоть у него представления образовались, но это совершенно не будет голубой или черный цвет, да? То есть, есть вещи, которые вне зоны нашего понимания. Вот это то же самое можно говорить, когда мы говорим о жизни и внутренних отношениях Святой Троицы. Можем знать об этом только то, что Бог нам сказал. А рассуждать, делать такие выводы, логические выводы, что-то оспарить, пересмыслить, абсолютно бесполезно. Как мы можем узнать больше? А узнать мы будем больше только тогда, когда человек, очищая себя покаянием и исповедью, развивая в себе добродетели, он становится жилищем Святого Духа. И вот чем больше Святой Дух вселяется в человека, тем больше человек может познавать Бога, опять же, откровением Бога, которое будет дано уже и у него внутри. Но еще раз подчеркиваем, что Троица – это не три Бога, но один Бог в трех ипостасях, то есть трех самостоятельных, персональных, личностных существованиях. Это тот единственный случай, когда один равняется трем, а три равняется одному. То, что было бы абсурдным для математики и логики, является краеугольным камнем веры. Христианин приобщается к тайне Троицы – не через рассудочное познание, а через жизнь, как вы уже говорили по Евангелию. Слово метаноя, что обыкновенно означает перемены ума, а иначе она знается покаяние. Вот когда человек меняет свой ум, становится жилищем того духа, начинает жить жизнью любви, вот тогда через внутреннее свое он только может начинать и познавать бога Ну, надо еще раз подчеркнуть что учение о троице не является изобретением богословом это бога откровенная истина только после пришествия христа на землю бог открылся людям как Троица. древние евреи свято хранили веру в единого бога и они не были способны понять идею троичности бога потому что такая бы идея для них однозначно воспринималась бы как три божия в эпоху, когда в мире безраздельно господствовал полите, политеизм, тайна Троицы была сокрыта человеческих взоров, спрятав в самой глубине в сердцевине истине о единице Божества. «Бог есть любовь», утверждает апостол Иоанн Богослов. «Жизнь и взаимообщение лиц Престой Троицы, Отца и Сына и Стага Духа, есть единство такой неразрывной, нераздельный, внутренней, неправоречивой, неправильнич... взаимной любви. Вот, дорогие мои, это очень важный для нас момент. Вот именно любовь как поле бытия, как сущность Бога, она необходима и всякому человеку, который хочет идти, за Богом. Недаром во многих местах звучит это слово: Бог есть любовь. Иоанн Богослов повторяет: «Братья, любите друг друга». Действительно, когда в человеке начинает жить Бог, человек начинает проявлять это божественность, качество любви. И в этом качестве любви разрушаются все перегородки и расовые, и половые, и любые другие. Любовь все терпит, все прощает, всему радуется, не помнит зла, говорит апостол Павел. Действительно, вот когда человек имеет любовь, он христианин. Когда он этой любви не имеет, но ну, он может называться христианином, но таковым еще и не является. Почему? Ну, потому что если мы с вами говорим, что Бог есть любовь, создал он мир для любви, человека создал для счастья, и мы хотим быть с Богом, и Бог живет в нас, то обязательно в нас должна проявляться любовь. А если в нас проявляется сварливость, злоречивость, недовольство, гордость, тщеславие, умение покрывать любовью, умение терпеть, прощать, вот это свойство любви отсутствует, то мы не можем говорить, что мы верим в Бога, и что действительно Бог живет в нас. Мы еще от Него, еще очень и очень далеки. Почему старцы... Святые люди, они буквально светятся вот этой энергией любви и дарят ее людям. Почему преподобный Серафим Саровский, когда встречал приходящих к нему людей, говорил «радость моя». Потому что он видел образ Божий в человеке, потому что в нем жил Святой Дух, и он действительно радовался, видя этот образ Божий, и отдавал человеку свою любовь, желая ему добра, желая ему счастья, желая ему спасения во Христе. Вот этого состояния, в общем-то, и должен стремиться, и достигать каждый христианин. Иисус, Христ... Иисус Христос мог называть Бога Отцом, ибо Он – Единородный Сын Божий. Христиане могут называть Бога Отцом, ибо через Христа они получают своего Духа и сами делаются детьми Божьими. Но когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление, а как вы сыны, то Бог послал сердца ваши, Духа Своего Святого, вопиющего, ава Отче. Потому ты уже не раб, но сын, а если Сын, ты наследник Божий, через Иисуса Христа, говорит апостол Павел в послании к Галатам. И теперь мы с вами молимся во время божественной литургии. «Исподоби нас, то есть, значит, позволь нам, владыка, с одерзновением неосужденно смете, призывайте тебе небесного Бога Отца и глаголоти И дальше мы все с вами поем «Отче наш, иже еси на небесех». Размышляй над откровением Бога в жизни народов Ветхого Завета и в жизни Церкви Нового Завета, Ясно видно, что Бог есть любовь, и что во всех его действиях в мире Бог Отец через узы Христа и с того Духа являет свое существо именно как любовь. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любой Бога к нам открылась в том, что Бог послал в мир, Единородного Сына Своего, что мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и веровали в нее. Бог есть любовь, пребывающая любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Анна, глава 4. Любовь Божия взяла сердца ваши Духом Святым, данным нам, рильным посла, глава 5, стих 5. Промысел Божий, есть непрестанное действие всемогущего Божия премудрость его благости, через которое Бог сохраняет бытие и сил, бытие тварей, людей, добро помогает, а зло пресекает. Но сам Господь Иисус Христос говорит, Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? В этом изречении виден, как общий промысел Божий о твари и как особенно человеке. Но промысел Божий различается. Это естественной или можно назвать законы природы, через которые выражается воля Божья. И сверхъестественный, или чудеса как способы воздействия Бога на человека. У многих возникает такой вопрос. Почему, если Бог благ, почему, если Он промышляет о мире, и Он есть любовь, столько скорбей и несчастья существует в нашем мире? Потому что если мы посмотрим вокруг, то мы редко увидим, а может и вообще не видим, полностью счастливого человека постоянно радостного, э, веселого, у которого бы в жизни ничего не случалось никаких скорбей. тогда спросите, почему? и да? вот ну, давайте размышляем над этим вопросом. ну и э, как бы для контекста размышления хочу э, привести вам некую притчу, э, что люди одного селения как-то собрались вместе в поле подняли голову к небу и стали кричать, «Господи, если ты есть, почему вокруг разбоя, воровство, обман, ложь, клевета, болезни? Как ты это выпускаешь? Почему это происходит?» И вдруг с неба раздался глаз. «А я вас заставляю это делать?» «Нет», – ответили люди. «А я вас учу этому?» «Нет». «А чему я вас учу?» «Совершенно другому». А кто это делает? Мы сами. То что вы хотите, спросил Господь. Совершенно правильно. Каждому человеку, как мы с вами будем говорить дальше, говоря о человеке и о его свойствах, об его образе, образе Бога в нем, свойственная свобода, нравственная свобода. Человек может или принять Бога, или отринуть его, или принять его заповеди и жить по ним, или отринуть эти заповеди и жить по греховному велению своих страстей или понущению дьяволу. Так вот, мы знаем, что в этом мире действует три воли – воля Божья, всегда благая и призывающая людей к счастью, воля дьявольская, старающая разрушить, и уничтожить этот весь мир и уничтожить человека, и воля человеческая, Который может склоняться или к воле Божьей, или сливаться с волей демонической. И человек выбирает всегда сам. Мы ответственны за прожитую жизнь. Вот как мы эту жизнь проживем, мы за это ответим на страшном суде. Жизнь – это тот талант, который дан Богом каждому человеку. И как вы знаете, в Евангельской притче говорит – один взял, зарыл свой талант в землю, другой приумножил его в 30 раз, другой 63 в 100. Что значит зарыть талант в землю? Зарыть талант жизни, время жизни, которое вам дадено, зарыть землю. Это потратить свою жизнь в пустых страстях, в погоне за удовольствиями, в погонях за генетическими развлечениями, заполнить его пустотой обременить свою жизнь страстями, грехами, греховными привычками. Это значит зарыть землю, уничтожить талант своей жизни. А приумножить это значит развить себе добродетели. Во многом уподобиться Богу, Его образу, о котором будем с вами сейчас говорить. То есть прийти к тому, для чего и создал Бог человека. Но Опять же, каждый выбирает сам. Бог хочет, чтобы человек сознательно выбрал его, сознательно выбрал путь добра истины и шел этим путем. Сказано, широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. И узки врата, и тесен путь, вводящие в жизнь вечную, и немногие находят его. В другом месте говорится, много званных но мало избранных. То есть, Бог всех зовет. Каждого человека призывает. Но откликнуться, пойти за ним – это выбор каждого человека. Вы можете это принять или можете отвергнуть идти совсем другим путем. И вот когда человек не принимает этого и идет другим путем, вот тогда и начинаются беды, скорби, болезни, поломанные жизни – порушенные судьбы. то что что есть в Западе Божье? В Западе Божье – это законы духовной жизни. Бог говорит человеку, милый, дорогой человек, Бог, мир создан по этим законам. Мир устроен так. Нравится тебе, не нравится, мир так устроен. Хочешь быть счастливым? Хочешь приносить радость другим людям? руководствуйся этим законами. Но человек может сказать, нет, не верю, нет, не хочу, буду жить по-своему. Живи по-своему. Но, когда проходит эта земная жизнь, когда человек после смерти встает на суд Божий, вот тогда и проявляется все, что он собрал в своем сердце. Доброе и злое. Все, что мы здесь собрали в себе, как наши добродетели, так и наши страсти, они не только не исчезают, но они многократно усиливаются, и тогда человек или пребывает в океане любви своих добродетелей, или горит в огнем огне своих страстей, которые причиняют ему неизмеримое страдание. Это все зависит от самого человека. Бог всегда благ, Бог всегда любовь, Бог всегда призывает, а уже выбор остается всегда за самим человеком. Мы вам сказать, что человек был создан Богом в последний день творения. Его создание, в отличие от сотворения всякой другой твари, предшествовал Совет Престой Троицы. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. «Величие человека как образа Божия соответствовало его божественное предназначение. Да владычествует он» над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землею. Человек был создан, как венец всей тварной природы, и наделен божественным духом, приобщающим его естество к духовному невидимому миру. Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхания жизни, и стал человек человеком душою живую, Бытие, глава 2, стих 7. Дыхание жизни, согласно толкованию святых отцов, означает, что Бог дал своему созданию дух свободный, разумный, живой, бессмертный по своему образу. Бог образует дух человека и создает индивидуальную его душу. Име дух определяет подобие человека, будучи подобием, Божество Духа. Этим отличается человек от э, всех остальных живых тварей. «Немногим ты умалил его преданделами. славы и честью венчал его, постал его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец, волов всех, а также полевых зверей, и птиц небесных, и рыб морских, и все приходящие, «Морскими стезями» сказано в 8 псалме по внушению Божьему царем Давидом. «И дал Бог первому человеку имя Адам, что по одной из этимологических версий означает «взятый из земли» или «сотворенный из праха земного». Когда по повелению Божию Адам дал имена всем зверям и птицам небесным, то казалось, что среди них – нет никого, какого, кто мог бы стать другом человеку, равным ему, понять ему. И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощнику, соответствуй ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и, сказал, и создал Господь Бог из ребра, взятого человека жену. И привел к человеку и сказал человек вот кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою ибо взята от мужа своего бытие глава 2 стих 21 23 на востоке до сих пор существует такая пословица ты мне близок как мое ребро что это означает ребро означает сущность человека так вот, когда Господь навел таинственный сон на дама, он взял часть его сущности. И из этой сущности и создал женщину Еву. Недаром на древнееврейском языке муж звучит как «иш», а жена звучит как «иша», то есть производная от мужа, что и доказывает и указывает на то, что они вместе созданы и являются едиными. Отсюда... Мужчина и женщина как бы являются некими половинками единого целого, и только соединившие вместе, они создают новое гармоническое существо, которое, в общем-то, и называется семья, и отсюда такое тяготение полов друг к другу. Теперь поговорим об образе Божьем в человеке. И сотворил Бог человека по образу Своему. По образу Бога сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог и сказал им: Бог, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле. Бытие, глава 1, стих 27. Как мы видим из библейского текста, человек реально сотворен только по образу Божьему. Хотя в предыдущем, ранее уже нам цитированием в 26 стихе, говорилось, «Сотворим человеку по образу нашему и по подобию нашему». Что это означает? Это имеет глубокое символическое значение, о котором писали многие святые отцы. По их мнению, подобие это означает предназначение, цель человеческой жизни. В частности, Григорий низкий писал, «Амиосин, то есть подобие, мы совершаем по произволению». И анализируя библейское повествование о старении человека, Василий Великий писал, «И создал Бог человека, по образу Божию создал его. Не заметили ты, что это свидетельство неполное?» Создадим человека по образу нашего подобию. Это воля и изъявление содержит два элемента – по образу и по подобию. Но созидание содержит только один элемент. Решив одно, не изменил ли Господь свой замысел? И дальше примительно к различию образа и подобия. При первоначальном творении нам даруется быть рожденными по образу Божьему. Своей же волей мы обретаем бытие, по подобию Божьему. Само существо души наше – это образ Бога. И попадение в грех душа пребывает образом Божьим. И верно даже в пламень огня гиенского, даже самая грешная душа, в самом пламени ада пребывает образом Божьим. Так научают святые отцы, пишет святой Игнатий Беречининов. Вот, дорогие мои, давайте разберемся. Это очень важный момент. Итак, человек создан по образу Божьему, а в чем он выражается? Мы сейчас с вами посмотрим. А призван к Богу уподоблению. Вот подобие Божие – это жизненная задача человека, это цель его жизни. Мы с вами в этой жизни должны реализоваться и стать подобием Божьим. Многие святые отцы соотносили образ Божий со второй ипостасией с той Троицей, Господом нашим Иисусом Христом. Почему это происходило? Ну, мы с вами видим, что Бога-человек Иисус Христос – это совершенный Бог и совершенный человек. И вот как совершенный человек, он полностью реализовал в себе подобие Божие. Подобие Божие. То есть... В нем, в нем жил Святой Дух, в нем был Божий ум, в нем воля творила, была с волей Божией, творила только в благою волю. В нем была бесконечная любовь, то чувство, которое является в Боге. Поэтому каждый человек и стремится к тому, чтобы у него были такие же мысли, чувства, воля, как Господа нашего Иисуса Христа. Это образец, это идеал, к чему мы стремимся. Вот каким был Христос, таким и должен стараться быть каждый христианин. Это возможно, когда Дух Святой будет такого человека вселяться и помогать ему. Каким путем? Путем развития добродетелей, смирения, терпения, любви, кротости и э, преодолением тех страстей и недостатков, которые свойственны грешной и падшей человеческой природе. Таким образом, мы ясно видим, что Бог поставил перед нами цель. И цель каждого человека ⁇ реализовать свое богоподобие. Образ Божий в самой природе человеческого духа. Он троичен в силах своих основных. Ну, ибо одно это ум в человеке, другое это его сердце, чувство человека, а третье это его воля. Умом человек мыслит, сердцем он переживает. А волей Он действует. И во всех этих трех силах все тот же один человеческий дух, одна и та же личность. А в чем же конкретно проявилось сотворение человека по образу Божию? Разные христианские писатели вызывали, выделяли разные черты образа Божии, дополняя и продолжая друг друга. Первое это ум. Как свидетельство Григория Палама, Ум является образом Божьим и э, ведает Бога, и единственный из всего находящегося в мире, если пожелает, становится Богом. И далее. Ум именно потому есть образ его, что он способен на постижение Бога и на то, чтобы быть его причастником. Сколь великое благо было бы невозможно, иначе, как посредством того, что он есть образ Божий. То есть ум. Ну, э, дальше, когда мы с вами будем разбирать на одной из лекций по антропологии э, состав духа, души, э, тела человека, мы еще вернемся к этому. Но здесь я, забегая вперед, сразу скажу, что ум это отличается от нашего рассудка. Рассудок это свойство нашей логики, синтеза, анализа. А ум это высшая часть души, которым человек способен входить в богообщение. И именно. В уме блаженный Августин видит главное отличие человека от животных. Второе. Разум и свобода. Образ Божий в человеке утверждал святой Иоанн Дамаскин. Свобода в человеке есть образ Божий. Что такое свобода? Мы с вами уже отрагили этот вопрос. Мы с вами нравственно свободны в этом мире. Можем или спокойно принять Бога и жить по Его воле, или можем отринуть Его и выбрать совершенно иной путь. Нас никто не принуждает. Мы это выбираем сами. Мы в этом свободны. Как и Бог свободно творил окружающий мир и свободен делать, что Он хочет. О бессмертии, как о образе Богом в человеке писали Тертулиан, Августин, Максим Исповедник и многие другие. Но мы с вами знаем, что Бог бессмертен, а человек рождается во времени – но душа его бессмертна. То есть мы с вами появляемся во времени, душа человеческая, но она неуничтожима. Она никогда, никуда не исчезает. В этом плане человеческая душа бессмертна. И в этом она и подобна Богу. Фотий, патриарх Константинопольский, в 891 году, в сводке предшествий святотических мнений о том, что же, собственно, надо понимать, под образом в человеке, пишет. Некоторые усматривали созданность человека по образу Божию в разумности и свободной воле, другие – в стремлении и начальству, и господству, третьи – в способности человека творить, четвертые способности мыслить и говорить. Таким образом, обобщая все предыдущие точки зрения, можно выделить следующие основные черты образа Бога в человеке. Это ум или разумность мышления, второе – это словесность, Речь, способность говорить. Третье – это свобода воли. Четвертое – это бессмертие. Пятое – это владычество, господство. И шестое – это творчество, способность к творчеству. И седьмое – это любовь, способность той великой любви, которая была и самого Бога. Ну, давайте наиболее подробно поговорим о... О последних, о владычестве. Что значит «владычество»? Ну, об этом еще писал Иоанн Златоуст. «Сказав, сотворив человека по образу нашему, по подобию, Бог не остановился на этом, но последующими словами объяснил нам, в каком смысле употребил свой образ. Что говорит? И добладает рыбами морскими, и птицами небесными. И так образ он поставляет в господстве, а не в другом чем». Бог сотворил человека властителем всего существующего на земле. Но мы с вами знаем, что Бог привел к Адаму всех зверей и велел наречь им имена. А что значит наречь имя? Это значит выявить сущность, вещи, предметы, явления и обозначить его слове. Это, а выявить сущность – это значит обладать этим. Вместить это в себя, быть больше этого. И в этом плане как раз Бог даровал человеку именно владычество над всем существующим, созданным материальным миром. О творчестве, как о особом задании человеку, говорит Федорит Кирский, Василий Великий, Иоанн Дамаскин. «Адам, именовавший зверей, ты подтверждаешь свое владычество». Ты подражаешь достоинство Зиждителя. Бог создает естества, а ты даешь название. Адаму надо было узнать неизреченное строение, носимое все каждым животным. И все они приходили к Адаму, признавая свое рабское состояние. Бог говорил Адаму, будь Адам творцом имен, или сколько ты не можешь быть творцом самих тварей. Мы делим с собой славу творческой премудрости. Но мы знаем, что Бог сотворил весь существующий мир, а человек способен также творчеству. Он способен творить и материальные вещи из существующей же материи, способен творить различные мысленные конструкции. То есть это то свойство, которое даровано Богом человеку, и сказать, оно полезно и необходимо для нашего с вами развития. Итак, творчество проявляется по отношению к миру, Богу, людям и самим себе. Но прежде всего мы творим сами свою собственную жизнь. То есть можем раскрывать и осуществлять заложенные в нас Богом таланты, преодолевать страсти, стяжать с Божьей помощью духовно-добродетели, которые есть и небесные евангельские сокровища. Необыкновенно важна черта образа Божия – соотносимость с любовью. Бог есть любовь, а ее основные записи заключаются в любви к Богу и ближним. Вот это очень важно, дорогие мои. Это имеет первостепенное значение. Искать эту любовь и уметь ее проявлять – можно только, когда в себе живет Бог. Только, когда Дух Святой входит в себя, Он тебе дает эти силы. Нет у человека самого в упадшем состоянии сил вот для такой большой любви. Но, еще раз подчеркиваю, это одно из важных свойств Божих именно в человеке. Наблюдается сходство в сущностях, в сущности и главных силах души с существом абсолютным. Вместо того, что душа является образом Божьим, иногда уподобляет три силы души божественной троичности. Как в человеке есть ум, слово и дух? ни ум не бывает без слова, ни слова без духа, но всегда суть и друг, и в друге, и сами по себе. Ум говорит посредством слова, и слово проявляется посредством духа. По всему примеру, человек носит слабый образ Незареченной началообразной Троицы, показывая и всем свое по образу Бога создание, утверждает святой Григорий Синаид. Эта мысль подтверждает Святой Гнатель Беречининов человек образ и подобие самого Бога. И в этом образе с ясностью отразилась, как солнце в капле чистой воды, троичность, трепостаста божества. И дальше: Образ Троицы Бога, Троицы человек. Ум Наш образ Отца, Слово наше, не Слово, это мысль, образ Сына, а Дух – образ Святого Духа. Троица человек исцеляется Троицей Богом, Словом исцеляется мысль, переводится из области лжи, из области самообольщения в область истины. Духом святым же творится Дух, переводится из ощущений плотских и душевных в ощущения духовные, ум – является отец и ум соделывается убом Божьим. Теперь давайте поговорим о подобии Бога в человеке. Но подобие отличается от образа, выражаясь языческим языком, как данность, то есть то, что есть, отличается от заданности, то, чего нет, но то, что должно быть. Придем в некоторые высказывания своих отцов. Бог, приводя в бытие разумное и умное существо, повысочающее благость Своей, сообщил всем тварям четыре божественных свойства их содержащие, сохраняющие, спасающие, бытие, приста бытие, благость и премудрость. Из них два первых даровал существу, а два последние нравственные способности. Первые свойства относятся к образу Божию, а последние к подобию. По образу Божию есть всякое существо разумное, по подобию же одни мудрые. То есть, дорогие мои, образ Божий, как мы уже говорили, может быть в каждом из нас. Все мы изначально наделены умом, чувствами, волею. В каждом из нас есть способность к творчеству, к любви, к ладычеству. Но вот, спас быть, Подобные Богу в духовном развитии, в духовном совершенстве способны далеко не каждый человек. Иной человек, прожив свою жизнь по грехам и страстям, из образа Божия, ну, условно выражаясь, превращается в образину. Ну, можно назвать человека, пребывающего в алкоголизме, в наркомании, в блуде, в жутком серебролюбии, злобе, ненависти образом Божьим. Да, образ Бога изначально в нем есть, но подобие полностью отсутствует. Он не уподобился Богу, он не выполнил своей жизненной задачи. А кто уподобился Богу? Преподобные. Вот святые, которых мы с вами знаем, это те люди, которые уподобились Богу, приблизились ко Христу в своих мыслях, чувствах направленности своей воли. Вот именно преподобные. И каждый человек по мере приближения к Богу, по мере вселения всего Духа, он становится э, все больше, об, в большей степени подобием Божьим. Выполняет свою миссию и свою жизненную задачу, для которой, в общем, мы с вами здесь и существуем в мире. Ведь э, мы э, вернемся к началу нашей лекции. Мы говорили о том, что Бог – Создал человека для радости, счастья, света и любви. Но для этого человек должен сам этого захотеть и сам потрудиться над этим. Если это происходит, человек спасается, то есть входит в радость, счастье, бытие Бога, в жизнь вечную. А если этого не происходит, то человек погибает, не реализует то, зачем он появился на земле, а наоборот – уничтожает свою жизнь в грехах и страстях из образа Божьего вместо богоподобия превращаясь в образину Божию, уподобляясь дьяволу во всех грехах, страстях и пороках. А, у меня такой вопрос. Вот как в сионерских целях объяснять на Кровице? Потому что довольно сложно, это споры. И особенно, даже если с Богом Сына проблем нет, то мы снижаем Бог Дух. Можете как-то более подробно объяснить? Да, пожалуйста, я еще раз говорю, что если человек пытается понять это своим логическим умом, то это бесполезно. Это можно принять как данность, откровения данным от Бога, да? А понять при помощи человеческой логики, это действительно невозможно. Невозможно. Но мы знаем вот свойства Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа. И мы знаем о том, что Господь сказал... Иисус Христос, что когда я вознесусь с небеса, да, я пошлем Святого Духа, который научит вас и настаит о всякой истине. И в день пятидесятницы это еврейского праздника, когда апостолы были собраны э, в храме и молились, на них сошел Святой Дух в виде огненных языков и вошел в каждый из них. И как написано в деяниях апостолов, их было около 150 э, человек. И когда в них сошел Святой Дух, они стали говорить на разных иностранных языках, на древнееврейском, на латинском, на греческом и на других языках тех народов, которые в это время пришли в храм помолиться, проповедуя им Новый Завет, положение Нового Завета. То есть, дух святой неграмотных рыбаков, которые свой этот язык, знали относительно, он э, дал им великолепные знания и других языков для их необходимой проповеди. Да? И тот же Дух Святой э, делал их разумней, э, глубже э, сказать, любого другого мудреца, который в это время существовал или был. Поэтому действительно это очень тяжело понять, особенно людям далеким от Бога. Вот приводите тот сравнение с Солнцем, о котором я говорил. Да? Но самый важный момент – это это вот именно соединение единства в любви. Вот они настолько любят друг друга, да, что они единств, находятся в единении. Но ну, представляете, вот муж и жена, допустим, очень любят друг друга, прожили вместе 50 лет, да, и уже у них с чем-то становится похожих, и мысли, и реакции. Если они прожили в любви, то и доброта, и свет из них исходят, да. Они разные же люди. Но они во многом едины, да? едины в мнениях, едины в любви, едины в чувствах. А в Боге это достигла настолько глубина, вот это единство, любовь настолько велика, да? что она стала вот тем цементирующим, единым началом, которое вот связывает ли Святой Троицы. Поэтому можно говорить, что объяснить это невозможно, или этот человек познает верой, и потом ему это все больше и больше степени открывается. А это выше э, разумения человеческое и выше всякого логического понимания. А вот у язычников многобожие, это как понимать? И мы близки еще с язычниками, вот как бы, пересекаемся, вот у всех. Вот. Как понять, близки? Вообще, как появилось многобожие, что это? Ну, вот как бы, как язычники, там было многобожие. Да. Политизм, а да. на самом деле, значит, Бог едил. Да. Значит, в этом мы расходимся с язычниками, да? Не только в этом. Если вы слушали сегодняшнюю лекцию, вы расходите с ним во всем. Значит, а сейчас садись, я вам объясню. Значит, вопрос, как я понимаю, такой. Вот у язычников существует вера в многих богов. Как это понять? И как, что это в сравнении с нашей верой? Объясняю. Знание о том, что есть высшее существо, что Она создала мир, и что человек после смерти, его душа бессмертная, выходит к этому высшему существу, существует у всех народов мира. Нет такого народа, который был бы полностью атеистом. Таких народов не существует. Есть отдельные люди, атеисты, но народ атеиста не было за всю историю человечества. То есть знание о том, что Бог есть, оно заложено в природу человека, заложенного в совесть и возвещает ему об этом. Поэтому э, вот это знание о существовании Бога, оно у людей, которые потеряли истинное понимание Бога, кто Он и что Он от нас хочет, вылилось в различные ложные представления о Боге, которые э, проявились в виде различных языческих верований. Об этом будет отдельно у нас лекция. Я просто сейчас ответил кратко, чтобы вы имели представление. Пожалуйста. Да. Сейчас объясню. Посмотрите, ну, мы с вами имеем такие слова апостола. У Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. И на еврейском языке, когда говорится о шести днях творениях, употребляется слово Ион. Это, так сказать, ну, это не, не наши с вами сутки, да? это некая космическая временная единица которая может растягиваться сказать, на тысячи, на миллионы лет. Поэтому, когда говорят о днях-творениях, когда Бог начал творить, тогда вообще не было дней, потому что светила только появились на третий день, да? а именно некая сказать, единица времени, которая могла происходить и в течение миллионов лет. Да? Поэтому вполне возможно, вполне возможно, что вот это творение мира оно происходило сказать, постепенно, и вот шло некое сказать, развитие. И появление сначала действительно, как мы с вами знаем, некой материи по дням творения, потом материя была охотворена, появилась суша и вода, потом этой суша воды по появлению Бога произвело растение, произвело животный мир. Но вот Дарвинской системы эволюции, конечно, не было. И она абсолютно ложная идея, на мой взгляд, которая разделяет многих богословов. Почему? Потому что были созданы определенные виды животных, которые, значит, могли, виды изм... которые могли изменяться, но внутри своего вида. Да? Например, бывает собака док, а бывает маленькая китайская собачка вот такого размера. Но это все равно собака. Да? Бывают разные виды котов значит, и кошек, но все равно это кошки, да? они относятся вот к этому виду. И вот перехода из одного вида в другой, значит, не существует. По крайней мере, научно это не доказано. Вот, допустим, найдены, ну, сказать, скелеты и кости, допустим, сказать, той же лошади, да? но нет переходного никакого периода, допустим, из крокодила в лошадь или еще что-то такого. Да? Существует, есть определенные виды животных, они изменяются внутри своего вида, но они никогда не перерастают, не переходят в другой вид. Да? Есть обезьяна и есть человек, но нет обезьяны человека. Не, не найдено таких так сказать, скелетных образований и не найдено ничего подтверждающего этого. Это все выдумка. Это ложная теория. Да? Значит, то, что действительно мир развивался постепенно, да, сказать, постепенно возникали живые существа, различные растения, это да. Но что шло прогрессивное развитие, которое привело атомебы к обезьяне человеку, это абсолютно неправильно.